всем привет это глюконат кальция я слышал что произойдет что-то интересное если его нагреть решили провести эксперимент как раз мне пообещали в понедельник отрезать газ так что напоследок отожжем эксперимент недорогостоящий если ничего не испортится, то глюканат кальция обошелся 5 гривен. Сказали, я не знаю, что произойдет, но сказали, будет интересно. Сейчас проверим. Кстати, газ мне отключать собрались из-за того, что я не поставлю счетчик в обязательном порядке. А счетчик мне некуда поставить. Дали время до понедельника. Подумать. А мне надо разобрать ремонт, чтобы его поставить. Итак, смотрим. Что-то вылазит. Действительно интересно. Я такого не ожидал. Я думал, будет что-то искрить. Что-то яркое будет. Лезет и лезет. Откуда оно берется? Как какие-то улитки. Или какой-то монстр лезет лезет прикольно не ожидал кстати напишите если кто знает ситуацию про обязательное установление счетчиков то есть я платил по прописанным людям в квартире просто за печку действительно ли это обязательно и можно ли за это обрезать газ ух ты откуда он берется? Всего лишь с шести таблеток вылезло такое. Внутри какое-то рыжая. Полная комфорта уже. Хрупкая, как пепел. Воняет то ли сгоревшей газетой, то ли костром. Надо включить вытяжку. Ну, наверное, все на этом. Это было интересно и неожиданно. Это вообще ни на что не похоже. Ну, немножко кое-что рыжее вот это напоминает. Еще что-то происходит. Еще немного увеличивается объем. Ну, все. Сейчас попробуем увеличить температуру. Все рассыпалось. на сегодня все до новых встреч на канале!